Добрый день. Сегодня мы продемонстрируем вам новинку нашей компании GSM сигнализатор экспресс. Самая главная особенность этого изделия простота. Простота в настройке, простота в эксплуатации, простота в монтаже. Изделие настолько просто, что я думаю, любой человек, который меня сейчас смотрит, слушает. Буквально за 5 минут освоят его, и за 5 минут смонтируют и настроят. Все очень и очень просто. Еще раз повторюсь, любой человек, будь то школьник, пенсионер, пенсионерка, врач, учитель, инженер, геолог, безразлично. Все очень просто, проще, чем пользоваться сотовым телефоном. И тем не менее, у вас в ваших помещениях, на ваших объектах будет очень надежная и очень современная охрана. Давайте посмотрим на состав изделия. Вот перед вами сам сигнализатор. Вот такая небольшая пластмассовая коробочка, это и есть сигнализатор. А второй частью в этом устройстве является брелок. Ну, брелок во многом напоминает те брелки, которые используются в автомобильных сигнализациях. А, имеется одна кнопочка, один светодиодик. Уходя из квартиры или из дачи, нажали кнопочку, у вас светодиод, загорелся красным цветом и погас. Все, объект взял под охрану. Пришли, нашли сигнализатор спрятанный или достали его из кармана, нажали кнопочку, у вас светодиод загорелся зеленым цветом, через какое-то время погас. Объект сняется с охраны. Обо всех этих действиях он вам в виде смс сообщения сделает информацию передаст на ваш телефон. В комплекте в комплекте брелка уже на заводе установлена батарейка, ее вам хватит на год и два, неважно, надолго хватит этой батарейки. А в комплекте сигнализатора батарейка идет вот такая. Мы ее не устанавливаем, ее надо установить вам, когда ведете монтаж. Кроме этого, вам нужно иметь сим-карту. Желательно иметь сим-карту одного из федеральных сотовых операторов. Это такие операторы, как Билайн, МТС, Теле2, Мегафон. Вот на эти четыре оператора мы на заводе настроили служебные такие звонки. Раз в неделю ваш сигнализатор будет сделать запрос на своего сотового оператора, получать от него информацию об остатке денежных средств на его счете и эту информацию будет докладывать вам. То есть вот он стоит у вас на даче, но тем не менее он раз в неделю берет у сотового оператора информацию о балансе. Сам знаю у какого сотового оператора он прописан, и вам ее на телефон сообщают. Тем самым говорят, что я жив, я работаю, у меня все нормально. И говорят, о ну, том, сколько денег осталось. Надо пополнить баланс или не надо. Вот такая вот комплектность. Сейчас мы вскроем его и посмотрим, как он внутри устроен. Что нам надо делать с монтажом. Имеется один саморез, мы его отверточкой вот крестовой аккуратненько выкручиваем. Он потом понадобится. И вот таким движением очень легко открываем это устройство. Что у нас имеется внутри? Внутри имеется держатель для батареи. Надо правильно соблюсти полярность, когда устанавливать будем ее. Держатель для сим-карты, вот эта антенна, под вот антенной сразу. Имеется звуковой сигнализатор, еще ряд вспомогательных элементов. И вот переключатель режимов работы, он тоже понадобится, мы будем пользоваться. Значит, сейчас наша задача взять сим-карточку и правильно ее установить в соответствующее место. Берем сим-карту и вот легким движением вставляем ее вот в этот отсек. Брюки превращаются. И карамашку можно туда аккуратненько до конца заслать Сим-карта у нас установлена. Теперь наша задача следующая будет... Установить батарею. батарею и после этого, после этого нам нужно, когда он выйдет на рабочий режим работы, с телефона, со своего телефона, со своего телефона, с того телефона, на который, на который потом должны у вас приходить все сообщения, сделать на него звонок. Тогда сигнализатор узнает, кто его хозяин, и на этот телефон в дальнейшем будет присылать все сообщения. Для этого нам нужно сейчас подготовиться, записать на бумагу, я уже записал заранее, записать э, на бумагу номер вот этой сим-карты, которая установлена сюда, чтобы знать, э, как туда позвонить. На это у нас э, всего 30 секунд, поэтому необходимо не установить в сигнализатор батарейку э, и прописать сюда э, свой телефон. Вставляем ее в правильной полярности, э, смотрим на светодиодик, слушаем звуковой сигнал. На телефоне набираем номер сигнализатора, он готовится к работе, регистрируется в сотовой сети, светодиод погас, звуковой сигнал прошел, делаем звонок, я звоню на этот номер. Все. Звонок прошел, абонент занят. То есть э, сам сигнализатор после того, как получил звонок, он отбил э, трубочку, дал мне отбой. Он меня зарегистрировал. Теперь моя задача нажатием кнопочки зарегистрировать здесь брелок. Что я и делаю. Нажал кнопочку, помигал, зарегистрировался. Светодиод сейчас погаснет. Все, брелочек у меня здесь тоже зарегистрировал. Таким образом мы зарегистрировали в сигнализаторе свой телефон и свой брелок сейчас в течение еще 30 примерно секунд он будет ожидать прописывания еще другого телефона и прописывания еще других брелков всего вы можете включить до 6 брелков. ну каждому члену семьи можно выдать такой брелок. и до 6 телефонов кроме этого еще 5 но вот этот телефон первый будет главный вот он сейчас сигнализатор закончил Истекло время вот эти 30 секунд. И он на первый телефон вот этот прислал вот такую служебную информацию. Здесь э, написано э, мой номер телефона, кто главный у него. И куча-куча много всяческих настроек указано. Все эти настройки к вам сейчас никакого отношения не имеют. Они нужны э, для э, тех людей, которые любят разбираться э, с устройствами. Это настройки для индивидуальных... Это инструкция для индивидуальной настройки. Скажем так, можно настроить э, сегментатор таким образом, чтобы он сообщение, что я жив, я работаю, присылал не раз в неделю, а раз в сутки или раз в час. Ну, разные условия могут быть у наших потребителей. По умолчанию стоит раз в неделю, безусловно, э, служебная информация, смс. Таким образом, все настройки мы уже закончили. Прибор фактически готов к работе. Хочу обратить ваше внимание, вот в этой части есть э, вот такое вот устройство с квадратным окном. Это чувствительный элемент. Вот этим, окно, вот этим окном он видит, он следит за передвижением людей в помещении. И важно, чтобы оно было чистое. Поэтому прошу вас не касаться его руками. Жир на пальцах всегда есть, и немножечко в этом останется, чувствительность упадет. Поэтому избегайте касания его пальцев. Если же это вдруг произошло, возьмите ватный тампончик сухой, вот палочки есть такие вышли. И этим там сухим очень аккуратненько тихонечко его протрите. Ничего страшного не произойдет. Вот в этой части имеется, я думаю, вы увидите переключатель. переключатель. Сейчас он стоит в верхнем положении. Тут три таких штыречка, три ножички, и на них одета перемычка. Вот сейчас у меня перемычка этой одета в верхнем Это самый обычный режим работы. Вот такой он и выходит с завода-изготовителя когда стоит перемычка в этом положении, то при постановке и снятии с охраны сигнализатор делает вам служебную СМС-сообщение с этой информацией. Поставлен под охрану или снят с охраны. Если вы Это режим не очень экономичный, но зато очень информационный. В ряде случаев, в ряде случаев хочется иметь максимальный срок работы от одной батареи. Ну, скажем, вот в этом режиме по умолчанию батареи, батареи мы гарантируем, что хватит на 6 месяцев работы. Но все-таки это батарея, и прошу вас обратить внимание, как фонариком вы лишнее время не играете, не балуетесь, так же сигнализатором лучше много раз за день не ставить под охрану и снимать его для, скажем так, для развлечения. Это батарея, и она вам нужна для очень важных дел, поэтому относитесь не бережно. Чем меньше вы раз ставите под охрану и снимаете, тем дольше надо будет служить. По нашим расчетам, подтвержденным нашими всеми испытаниями, батарея достаточно для передачи 500-700 смс-сообщений. Поэтому ее хватает как минимум на 6 месяцев работы, нормальной эксплуатации. Но чем меньше мы шлем смс-сообщений, тем дольше служит батарея. Главный ресурс батареи расходуется на сообщениях. Поэтому у нас есть второй режим работы, со снятой перемычкой. Если вы эту перемычку вот так вот просто снимите и положите к себе куда-нибудь в хранение, он будет продолжать работать. Но при снятии и постановке под экрану, смс-сообщение вам не будет ссылаться. Будет просто только звуковой сигнальчик. Вы нажали на бедочек, услышали, что сигнализатор у вас издал... Тихонечко сдал звуковой сигнал. Значит, он встает под охрану. Но сообщение вам не будет, что поставлен под охрану. И также снима, снятие будет происходить. Вы зашли в помещение, он тихонечко пикнул, информируя о том, что он вас заметил. Вы что нажимаете кнопочку, снимаете с охраны. Он информирует вас с сообщением, что он снял объект с охраны. Но сообщение вам на телефон не шлет. Экономите ваши деньги, и экономите свою батарейку. Но при тревоге, конечно, все сообщения он шлет, как как и в первом режиме. Давайте сначала проверим его работу в самом штатном режиме, неэкономичном, в том режиме, на котором мы его а, выпускаем с завода. Берем сейчас крышечку и аккуратно его закрываем. Закрываем вот в таком положении, вот в таком положении.